Ну всем привет дорогие друзья видосик для любителей экспериментировать вот есть такая приложуха купить вы сможете э, вирстор российский магазинчик если вы не из россии тогда пишите мне э, в telegram в чате есть все мои ссылочки как мне можно черкануть light tv а приложуха вот такая интересная Здесь можно смотреть фильмы в полноразмерном, в круглом формате, дорогие друзья. Это достаточно интересно. Сейчас я вам это а, все продемонстрирую. Так, сначала мы, наверное, Wi-Fi включим. И поехали. Давайте-ка вот первый каналчик. Первый каналчик. Мы с вами нажимаем первый каналчик. И как вы сейчас увидите, на первом каналчике у нас вот. Так все всплывает, как бы, ну, не очень. Мы включаем вот этот вот широкий экранчик. Ах, ты перелистнулась же вот здесь же. Вот видите, как перелистывается все в лед просто. И не успеешь. Для того, чтобы это не перелистывалось раньше, вот так вот закрыли. И у вас теперь, пожалуйста, полный формат. Не так еще раз открыли. Надо вот так по высоте нам сделать Закрыли И теперь точно полный форматик Смотрите Когда вы вот нажали на этот замочек То у нас все блокируется Все, вы ничего не сделаете Понимаете, только закрыть можно совсем Еще раз открываем Еще раз у нас прогружается Экранчик Открыли еще раз посмотрели какой-нибудь фильмец. Так, а вот так нажали. Тут по ширине, а нам надо по высоте сделать. По высоте. Вот так, вот так и вот так. И теперь у нас все есть. Если убрать, пожалуйста, смотрите, здесь что у нас появляется. Громкость можем прибавлять. Видите? Вот так футбольчик можно посмотреть желание если есть либо перелистнуть что-нибудь другое глянуть вот такой вот интересный у нас приложуха так что если что качайте